Детская книжка «Села кошка на плетень» издательства «Азбукварик» Книжка из серии «Музыкальный сапожок» Нажми на кнопочку и послушай потешку При повторном нажатии потешка перестанет звучать. Нажми еще раз и послушай следующую потешку.